Ну, вот вот. И вот теперь мы эту ну, проверяем. Тест на самом деле совсем даже не легитимный. Почему? Потому что никаких способь об этом тесте не написано. Но и, а он не абсолютный, да, он не показывает никакого количества массы, ни на разрыв, ни нажатия. Но для печного дела, мне кажется, этот тест очень да, красноречив. Почему? Потому что как раз-таки идет работа, то что в печи вот здесь. Для тех, кто продает эти смеси. Тест как очень полезный так и очень опасный почему потому что Опа! у нас в итоге 4 кирпича выдержала Эта смесь на Витебском кирпиче Наследок. на свет кирпича смотрим на разрыв опять же разрыв о чем говорит об отслаивании смеси но отслаивание, в принципе, равномерное. То есть кирпич что показал? Кирпич показал неплохую адгезию. Сам по себе. То есть поровну осталось и здесь, и здесь. Да? Вот. Идеальная смесь, это когда при отрыве смесь полностью остается и здесь, и здесь. Вот. Мы сейчас видим, что вот в эту смесь, что можно добавить? Песочка Совершенно четко. Тогда она будет немного тащее и меньше будет отслаиваться от самого кирпича. Ну что, переходим к следующему. Следующая у нас смесь ножа. Абсолютно из того же ведра, сушилась в тех же условиях. Здорово. Здорово. осторожно. да? нет, давно Ладно. Но кирпич лоды. Кирпич марки 500. Вот эта тестовая лепешечка. Мы повернем к низу. для чего так тестировать все смеси наверное объяснять не надо Но я попробую ну, например для того чтобы знать что конкретно ожидать от какой смеси и в какую смесь чего при необходимости добавлять особенно если мы готовим смесь самостоятельно Такое тестирование очень даже полезно. Хлебнедежно. Хлебнедежно. Есть, повторюсь, никакой абсолютной величины эта смесь не дает, не килограмм на сантиметр, да? Но она работает на смесь. То есть здесь в комплексе и адгезия у вот этого шва. Вот уже 5, да? Получается, воды держит ничуть не хуже, чем витебский. Почему? Я так предполагаю, что потому что витерский кирпич при склеивании я не смачивал, а просто склеил. А лоды он впитывает гораздо медленнее. Поэтому аргезии получилось лучше. Мне кажется так. То есть это комплексное показание вот сейчас этого раствора Как раз то, что... Мы... О, у нас здесь было 5 кирпичей Смотрим на срезанный Здесь два показания. Во-первых, удержание, да, сколько кирпичей удержит. Рекорд у меня был один кирпичей Ну, не у меня, а у смеси вот, А вот. насечка на самом деле тоже набирается. А во-вторых, да, насечка, это очень важно, да Согласен, по То есть, что видим, опять отслоилась, но вот здесь все-таки видны вот эти следы растворы, да? Вот. А... Измельч под углом, видишь, она раскололась под углом. Там а, а там она под прямым углом на ветке. Угу. Вот. Что можно сказать? Со смесью работать можно и, в принципе, нужно. Почему? Потому что 4 кирпича она выдержала, а Плохая смесь, она не выдержит даже если взять, кирпич, высушить, вот, наклеить, высушить и вот так вот подержать. Он уже упадет на плохой смесь. Он упадет э, по двум направлениям. Первое направление просто отслоится и упадет сразу. А второе направление он осыпется. Либо на первом, либо на втором кирпиче. Вот, в принципе так. Такой то стервый. Привет, когда пхал, сам кого-то